Так, ничего себе! подвердись действием на стр... это что? Что это такое? Подвердись действием на странице вот точка ком. Возможно, правж устарел. Что такое? Возможно, правж устарел. Что? ваш браузер на телефон Samsung симаджев не смог загрузить страницу данного сайта. В браузер могут быть серьезные нарушения безопасности. А что с операнджи, какая-то визукаша ждал какая-то симка, что? Что это такое? Возможно браузер устарел. Что такое? Это красный значок? Ну скажи знак. Браузер устарел. Что же такое? Устарел. Устарел браузер. Он не смог загрузить. Ну то пом по-моему что а ты тупой. Так тут он э, э, установить обновить браузер Яндекс. Что такое? У урошение безопасности. Что? Возможно, паузу старел. Что такое? Так, все, пока.